Всем привет, я доктор Евгений, шейный остеохондроз, а основной виновник, который не виновник, это верхняя трапециевидная мышца. Очень часто в этом положении, когда люди живут, находятся стрессы, офисная работа, за рулем. это мышца все время укорочена. В этих условиях мышца сама в себе отмирает, сама мышца внутри себя рубцуется, а дефицит кровообращения постоянно вызывает отмирание клеток. Вы, наверное, видели у кого-нибудь из пожилых это. Называется еще вдовью горб. И происходит такой грубый нарост, который в конце концов начинает мешать сосудам, кровообращению и так далее. То есть берем саму мышцу, нужно найти самые болезненные участки в этом месте. Проходимся либо таким образом, просто как бы сканируя, либо мы просто можем взять в захват пучок мышцы,